Я вас приветствую на своем канале Готовим с Любовью. Сегодня я вам покажу, как приготовить картошечку под сырной шубкой. Рецепт простой, но очень вкусный. Так, Берем сырой картофель, режем тоненькими кружочками. Желательно, чтобы они сильно не распадались. Мы будем ложить противень, смазываем маслом. Так, вот одну картошку мы порезали и вот так уже вот ее прямо полностью целиком берем и переносим на противень и распределяем вот так вот аккуратненько, вот, чуть-чуть, чтобы она разъехалась, вот таким вот образом. Так, ну вот мы порезали картошку, на разнос. Теперь маленечко подсаливаем. Кто любит перчик, перчим. Кто не любит, значит не это. Я в этот раз красный добавляю. Можно черный, то какой любит. Так. Если есть кондитерский мешок, то лучше карнетик. У меня просто салофановый пакетик. Я сюда наложила майонезу, сделала дырочку. И теперь мы покрываем майонезом. Прямо хорошенечко, каждый кусочек. Теперь каждую эту порцию выкладываем сырком. Тоже обильно, побольше, он потом растекется, всю картошечку покроет. Ну вот все. Теперь мы ставим в духовку минут на 15-20. Видите, какая у нас получилась красивая картошечка. Вот. Ложим ее. Так. Теперь положим помидорки. Овощи, кто какие любит. Так. Если любите зелень, можно слегка присыпать зеленью.